Друзья, добрый день! Вас приветствует Татьяна Цветкова, руководитель интернет-магазина «Оптика.Дом». Сегодня расскажу вам 5 основных правил ношения контактных линз. Первое – это наличие рецепта на контактные линзы. Именно на контактные линзы, потому что в рецепте на очки нету необходимых параметров для заказа контактных линз. При заказе контактных линз обязательно сверяйте соответствие параметрах, указанных на упаковке, вашему рецепту. А именно, кривизна линзы. Чтобы вам было понятно, это изгиб линзы. Стандартные является 8,6-8,7. Но некоторые линзы, согласно уникальным свойствам материала, более эластичны. И с кривизной 8,4 также могут подойти для глаз со стандартной кривизной. Второй параметр, который необходимо сверить, это рефракция. Иными словами, диоптрия. Это та самая необходимая сила коррекции вашего зрения. Обращаю ваше внимание, что при диагнозе гиперметропия или призбиопия, простыми словами дальнозоркость, то есть когда пациент хорошо видит вдаль, но имеет плохое видение предметов вблизи, врач назначает линзы с оптической силой на плюс. При диагнозе миопия, иными словами близорукость, когда пациент хорошо видит вблизи, но наблюдает размытое изображение вдали. Врач выписывает рецепт на контактные линзы с оптической силой на минус. Никогда не подбирайте себе самостоятельно контактные линзы без консультации врача-офтальмолога. Второе правило очень важное – гигиена. При любых манипуляциях с контактными линзами всегда тщательно мойте руки с мылом. Хорошо споласкивайте и насухо вытирайте чистым безворсовым полотенцем. Важный момент для девушек. С целью предотвращения попадания на контактные линзы любых косметических средств, которые очень плохо смываются с их поверхности, устанавливайте контактные линзы до нанесения макияжа. Снимайте перед умыванием. Третье правило – бережное обращение с контактными линзами. Так как мягкие контактные линзы содержат в своем составе 30-50% увлажняющих компонентов, они очень легки на разрыв поэтому следует очень аккуратно прикасаться к ним подушечками пальцев, стараясь не повредить их ногтями. Чтобы максимально этого избежать, рекомендуется использовать специальный пинцет с силиконовыми наконечниками. Четвертое правило – соблюдение сроков и режимов ношения контактных линз. Никогда не превышайте сроки и режимы ношения, рекомендованные производителем для конкретных контактных линз. Превышение режима ношения контактных линз может привести к гипоксии, то есть к кислородному голоданию роговицы глаз, а впоследствии к более тяжелым осложнениям. Что значит нарушение сроков замены? То есть использование линз дольше положенного. Предположим, однодневный более одного дня, линзы на месяц из практики могут использовать два, а то и три месяца. В результате такие линзы, во-первых, теряют все необходимые... Свойства для комфортного ношения, во-вторых, скапливают на себе множество микроорганизмов, которые даже при правильном ежедневном уходе невозможно очистить с поверхности линз и привести ее в первозданный вид, что впоследствии может привести к серьезным заболеваниям глаз и полному противопоказанию к ношению контактных линз. При выборе контактных линз задавайте себе вопрос, сколько часов в день вам необходимо в них оставаться, и с учетом этого отдавайте предпочтение линзам, которые соответствуют вашим потребностям. Гидрогелевые линзы рекомендовано носить не более 8 часов в день. Если вы носите линзы более 8 часов в день, отдавайте предпочтение линзам из силикон-гидрогелевых материалов, которые можно носить от 24 часов в день до 6 суток непрерывного ношения. Естественно, это разные виды линз. Есть однодневные которые предполагают ношение в течение одного дня, затем утилизируются. Очень удобный вариант, не требует дополнительного ухода. Каждый день новая пара. Также имеются линзы плановой замены, дневного ношения до 24 часов в день, снимая на ночь, и пролонгированного до 6 суток непрерывного ношения. Для максимального комфорта и здоровья ваших глаз рекомендуется выбирать линзы со сроком замены не более одного месяца. Линзы плановой замены уже нуждаются в дополнительном уходе с помощью специальных многофункциональных растворов. Никогда не допускайте контакта ваших линз с любыми другими жидкостями, включая водопроводную воду или слюну. Пятое правило – контроль безопасности. Ежедневно проверяйте свои глаза, чтобы убедиться, что они выглядят хорошо, чувствуют себя комфортно, а ваше зрение является четким. При ощущении каких-либо неприятных симптомов рекомендуется незамедлительно снять контактные линзы, промыть их специальным раствором и дать глазам отдохнуть 10-15 минут. Затем снова надеть. Если ощущение дискомфорта не прошло, необходимо снять контактные линзы и в самое ближайшее время обратиться к врачу-офтальмологу за консультацией. Важно знать, что контактные линзы противопоказаны носить в период респираторных заболеваний, при наличии аллергических реакций или воспаления глаза и век, а также в период приема некоторых лекарственных средств. Всегда уточняйте у своего врача-офтальмолога совместимо ли ношение контактных линз на время вашего лечения. Рекомендую всегда с собой носить контейнер с раствором для линз. Для удобства разработаны специальные дорожные наборы, в которые входит контейнер, пинцет и мини-флакон для раствора. А также возьмите за правило всегда иметь при себе очки, чтобы не оказаться без выходной ситуации. Итак, закрепим 5 основных правил для комфортного и безопасного ношения контактных линз. Первое: Посещайте врача-офтальмолога для проверки зрения и выписки рецепта на контактные линзы. Никакого самоподбора. 2. Соблюдайте гигиену рук. 3 бережно обращайтесь с контактными линзами. Четвертое, Соблюдайте сроки и режимы ношения контактных линз. Пятое, Ежедневно контролируйте состояние здоровья ваших глаз. Для качественной коррекции и здоровья ваших глаз регулярно посещайте врача-офтальмолога. Для профилактики не менее одного раза в год в случае возникновения любых вопросов, связанных с качеством коррекции вашего зрения или здоровье ваших глаз незамедлительно. Если у вас возникли вопросы по данной теме, оставляйте свои комментарии, всегда рада проконсультировать. В следующем нашем обучающем ролике я наглядно покажу, как надевать, снимать, очищать и хранить контактные линзы. Надеюсь, данный ролик был для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал «Оптика. Дом и будьте всегда в курсе последних новостей и выгодных предложений для вас.